Ну что ж начнем добрый день еще раз дорогие друзья сегодня у нас с вами 19 декабря заканчивается 2022 год и мы с вами сегодня встретились для того чтобы поговорить на одну на мой взгляд очень важную тему еще раз освежить в памяти Потому что мы с вами об этом уже говорили неоднократно, но я вижу, что стоит еще раз эту тему затронуть. Мы сегодня с вами будем говорить о том, как прийти к тому, чтобы в нашу команду приходили сильные партнеры. И прежде чем мы с вами начнем говорить по теме, я просто хочу пробежаться по тем актуальным событиям, которые у нас сейчас происходят в компании, в команде, что интересного, важного, на что обратить внимание. Я, наверное, сейчас это больше буду обращать, обращать внимание тех, кто будет смотреть записи, потому что те, кто присутствует в теме всего того, что происходит. Итак, на сегодняшний день, 19 декабря, что у нас с вами есть? Во-первых, мы с вами завершаем 2022 год. И у нас осталось буквально 10 дней до завершения этого года. И самое время посмотреть на предварительные результаты 2022 года. Посмотреть, как мы его закрываем. О том, как подводить итоги года как проанализировать выполненную работу, как поставить цели на предстоящий год, мы с вами поговорим на следующей встрече, потому что это тоже очень важная задача. Мы с вами посмотрим на весь предстоящий год. И посмотрим на предстоящий год, посмотрим на прошедший год. И я вам дам некую такую технологию, как можно вообще поработать с собой, со своими результатами, своими с достижениями, недостижениями, для того, чтобы понять, что для нас важно в наступающем году, чтобы поставить цели. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. Сегодня же что? Сегодня у нас осталось 10 дней до завершения декабря. И, соответственно, посмотреть на результаты декабря, предварительные результаты, посмотреть, что мы хотим докрутить, до каких уровней мы хотим выйти, Какие достижения мы хотим получить в декабре месяце, подключить новых людей, подключить, увеличить товарооборот, лично заработать на личных продажах, потому что декабрь месяц – это когда продажи делаются достаточно легко. И чем еще можно измерять декабрь месяц? В декабрь месяц еще можно измерять количеством участников, например, в новогодней игре. Да? То есть у нас с вами идет только в декабре, только один раз в год у нас проходит новогодняя игра, где за совсем небольшие действия можно получить хорошие подарки, участвовать в розыгрыше. И Это доступно практически всем. В этом можно вовлекать практически всю свою структуру, практически всех своих участников в сети. Потребители, просто пользователи, те, кто строит бизнес и так далее. То есть... Можно вовлекать в эту игру абсолютно всех. И вы, я думаю, что состоите в этом чате, видите, такая там движуха, видите, сколько подарков будет на розыгрыше. Какой шикарный, кстати говоря, на днях был выложен мастер-класс по упаковке подарков. Это просто потрясающе. Я сначала зашла посмотреть просто так обзорно. Думаю, посмотрю, что там интересненького, новенького. Но я так в это влеклась, я там просто залипла в этом видео. От этого невозможно просто оторваться. Кто-то из вас уже успел посмотреть это видео? Да. Посмотрела, Наталья? Да, я смотрела. Тоже там взяла для себя кое-что интересное. Угу, угу. Вот, Поэтому, если кто-то не смотрел, на сегодняшний день это видео доступно для участников новогодней игры. Обязательно посмотрите, потому что идеи по упаковке новогодних подарков, не только новогодних подарков, в принципе, любых подарков из каких-то подручных средств, там огромное количество таких вот идей, креативных, креативной упаковки. Это настолько интересно и, на мой взгляд, упаковка подарка – это всегда выражение нашего уважения и любви к человеку, которому мы дарим подарок. То есть вы вкладываете в это свою душу, вы вкладываете в это свое тепло, энергию. И иногда это стоит гораздо дороже, я сейчас не про деньги совсем, гораздо дороже, чем содержимое этого подарка. Вот, поэтому посмотрите обязательно это видео, участвуйте в игре, вовлекайте своих партнеров, консультантов, просто потребителей зарегистрированных участие в этой игре и то есть пусть количество людей, которые наслаждаются всем этим, увеличивается. Еще хочу напомнить про такую ежемесячную у нас процедуру, как компрессия. Если у вас есть партнеры, у которых в декабре может закончиться срок действия контракта, то сейчас самое время тоже Созвониться, предложить продлить контракт, перед Новым годом купить подарки, поучаствовать в новогодней игре. То есть это все очень в комплексе, то есть очень хорошее предложение. Поэтому про это тоже не забудьте. Поработайте с теми, кого могут компрессировать в декабре месяце. Ну и, конечно же, что у нас? Мы сейчас мы сейчас смотрим 2023 год и. Одно из самых интересных и увлекательных событий, которые у нас проанонсировали на итоговой конференции, это промо, промо на 100 тысяч, промо по вовлечению сетевых предпринимателей и интерес, это вызвало большой интерес, потому что, потому что ну, все хотят, чтобы в команде появились сильные Партнеры, а сетевой предприниматель, который может выполнить условия промо, это, безусловно, сильный партнер. И вот на волне этого интереса я хотела бы сегодня как раз поговорить о том, что же, что же нужно сделать для того, чтобы в команде начали появляться такие сильные партнеры. И вначале я хочу этот вопрос адресовать. Адресовать вам. Как вы думаете, как сделать так, чтобы, в, как прийти к тому, чтобы в команде начали появляться сильные партнеры? я расти. Да, Людмила правильно тоже хотела сказать. Языка сняла, да? Да, но это долго, это мы растем. Нам же хочется сейчас вот именно свежую кровь и именно сетевиков и сильных партнеров. Вот как же вот этого вот добиться? Ага, Людмила, еще расскажи, пожалуйста, просто там что-то перебила твою фразу. Расти самим и ну, вот, самим быть сильными и расти самим. Но дело в том, что, вот, допустим, я для себя не рассматриваю сильных, а кто мне придет, можно расти вместе с другими участниками, только каким-то образом их надо заинтересовывать и потихоньку растить. Сразу все не получается, мы уже когда-то говорили, когда ребенок, ребенок рождается, он не становится сразу сильным. И, да, родители, да. и родители растут так же, как с родителем детей растет и родители. Какие да. сложные там штуки. Да, да, да, да. Да, Людмила, абсолютно с тобой согласна в каждом твоем слове. И э, я рада, что вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы в нашу команду начали приходить сильные партнеры, надо быть самому сильным или сильной. То есть э, это закон. И хоть Наталья и говорит, что... Но это же долго, да? Это долго, и это трудно, это требует времени и сил, это будет вызывать не всегда положительные эмоции, потому что процесс роста, процесс развития, это не всегда положительная и приятная история, потому что мы работаем над тем, что у нас не получается. То есть мы нарабатываем какие-то новые навыки, что-то развиваем в себе, где-то через себя переступаем и так далее, и так далее. Процесс развития, он достаточно непростой. Вообще, в принципе... Не то, чтобы непростой, он, он простой, <смех> если говорить о принципе, он достаточно прост, но он нелегкий. И если мы с вами посмотрим на природу ту же, да, то процесс развития, процесс перевоплощения, процесс роста, он тоже сопряжен с определенными трудностями. А зернышку необходимо, например, пробиться через скорлупу, да, то есть ему нужно приложить какие-то усилия. Растение должно прорасти для того, чтобы дотянуться, опять-таки, если из земли, да, до края поверхности, для того, чтобы солнечные, то есть для того, чтобы начать получать солнечные лучи, чтобы до них дотянуться. Это тоже усилие. Когда у нас рождается бабочка, она вылупляется из кокона, Ей нужно приложить, приложить колоссальное количество усилий для того, чтобы переродиться и так далее. В Любое, все, что связано с ростом и с развитием, это всегда нелегкий процесс. Это всегда и да, давление. конечно. Что? Это всегда давление. Это всегда давление. Это всегда давление. То есть мы э, сами проявляем давление в виде упорства. Мы сопротивляемся давлению среды, которое нам препятствует. И благодаря этому мы становимся с вами сильными. Я все время вспоминаю историю, эксперимент, который проводили под, по созданию такого микромира под куполом. Я вам как-то уже об этом рассказывала, хочу еще раз просто напомнить. Ученые воссоздали природную среду и вроде как под куполом, и вроде как все работало, все получалось, но в определенный момент все начало разрушаться. И этот мир погиб. И ключевым моментом, как оказалось, во всей этой истории, почему все начало рушиться, это деревья стали очень хрупкими. Почему они стали очень хрупкими? Потому что в этой под этим куполом не было ветра, который укрепляет деревья, делает их сильными. Того, когда они, ветер воздействует на деревья, деревья сопротивляются, укрепляются и становятся сильными. А в этой эко-среде деревья начали ломаться, они были очень лобкие, они были очень хрум, хрупкие. И в итоге это, это запустило весь следующий процесс разрушения в этой эко-среде. Поэтому процесс роста – это всегда не легкий процесс, это всегда процесс, связанный с какими-то сложностями. Но Наверное, это самый интересный процесс, который есть в нашей жизни. Процесс роста и развития, процесс познания чего-то нового, процесс освоения чего-то нового, потому что чувство победителя мы с вами получаем только тогда, когда мы что-то достигаем, мы где-то через себя переступаем, мы делаем то, чего никогда не делали. И у нас появляется это чувство победителя, ощущение победителя, которое нас движет дальше. Вы не сможете получить чувство победителя, если вы не растете, не привносите какую-то новизну в свою жизнь. У вас этого чувства не будет, потому что победитель – это тот, кто преодолевает. И да, это не быстрый процесс. Несмотря на то, что хотелось бы быстро, хотелось бы прямо сейчас, мы сейчас с вами об этом тоже поговорим. да, то есть мы эту тему тоже затронем, то есть что можно сделать прямо сейчас в этом направлении. Но в любом случае для того, чтобы в нашу команду начали приходить сильные партнеры, нам нужно самим, самим стать сильными. И вот здесь я хочу с вами ответить на вопрос: а что мы с вами вкладываем в понятие стать сильным? Сильный лидер – это кто? Сильный партнер – он какой? И здесь, отвечая на этот вопрос, мы можем посмотреть с двух сторон. Первое, то есть за кем бы вы пошли, да? то есть какой вот человек, за которого вы готовы пойти, какой он, какие у него есть качества, что он умеет, что он делает и так далее. И, соответственно, мы это будем перекладывать, конечно же, на себя, то есть это наши точки роста. И тогда мы будем понимать, о каких партнеров мы хотим свою команду. То есть у нас формируется некий чек-лист того, кого вы хотите видеть в своей команде. То есть это вот такая многосторонняя такой многосторонний будет чек-лист, чек который можно использовать с разными целями. Итак, давайте накидаем перечень того, что мы включаем в понятие сильный партнер. Сильный партнер он какой? Кто такой сильный партнер? Профессионал. Профессионал. Что значит профессионал, Людмила? Давай расшифруем. Ну, надо знать азы того, чего мы, чем мы занимаемся. Допустим, вот как ты говоришь, дерево, оно вот этот раз мы проходили. Дерево начнет расти, когда будет корневая система. Вот, а корневая система у нас из чего складывается? От того вот сейчас у нас есть косметичка ламбре, чтобы человек знал, если он просто скажет, вот на тебе штатулку иди там, что он будет делать? Вот я сейчас смотрю за, твои, за твоими консультантами. Дальше они переходят в, в эти как, в день, в первые деньги. Они там смотрят, видят, как, как надо преподносить, изучают эти ароматы. Если без этого просто ринулся в бой, она, дерево не устоит, надо, чтобы корневая система была хорошая, uh -huh. Uh -huh. вот, ну и, и другое тоже, то, что, это, ну вот, я тоже не, не очень могу вот это вот понять уже, должно быть ясное видение у, у меня, чтобы я могла передать это другим людям, вот, потому что, если видения нет, что я не, не, мог, не, не смогу ну, вот, заинтересовать других людей. Ну и планирование, и все там уже, конечно. Хорошо. Людмила, спасибо большое. Как минимум два момента мы можем записать в список нашего сильного партнера, да, в портрет нашего сильного партнера. Первое – это то, что должна быть база, должен быть фундамент. И в качестве фундамента мы с вами закладываем, что знание продукта да, – это фундамент. Создание, работа с клиентской базой. Навыки по работе с клиентской базой. Это мы тоже в фундамент записываем, верно? No. Да. Хорошо. И второй момент, который от тебя я услышала, то есть это все у нас относится к профессионализму. Но к профессионализму можно отнести ведь достаточно много, то есть это очень такое абстрактное понятие. А нам важно понять прямо в конкретных вещах, что такое сильный партнер. В конкретных вещах, чтобы мы понимали, что нам нужно сделать для того, чтобы приблизиться к нашему портрету сильного партнера, стать сильным этим партнером и уже стать магнитом, который будет притягивать на нашу силу таких же сильных партнеров. Второй момент, который, Людмила, ты очень важный отметила, это иметь видение. То есть это ответы на вопросы. Ради чего я в этом бизнесе? Что я хочу в этом бизнесе? Какие мои цели в этом бизнесе? Какие идеи, какие ценности и принципы я разделяю, находясь в этом бизнесе? Какие мои ближайшие цели в этом бизнесе? Это очень важный момент, и здесь тоже абсолютно согласна, когда у вас нет четкого видения, когда вы не знаете, куда вы идете, вам будет очень трудно вести, и за вами будет очень сложно следовать. Это все равно, что сесть в автобус к водителю, который не знает, куда едет. Вот он просто крутит баранку и нажимает на педали, и его автобус куда-то едет, куда он едет, как долго он будет ехать, как он будет ехать неизвестно. И если вы, у вас есть определенные цели, если у вас есть задача до какого-то места доехать, то вряд ли вы сядете в этот автобус. Вы сядете туда, где будет четко понятно, что куда едет этот водитель. И если ваши пути совпадают если ваши пути совпадают. Это тоже очень важный момент, потому что когда у вас есть четкое понимание, зачем вы в этом бизнесе, ради чего в этом бизнесе и какие у вас цели, опять-таки к вам будут притягиваться, которые разделяют эти ценности, разделяют ваше видение, и у вас будет единое понимание того, куда вы движетесь. Да, оно не будет совпадать на все 100%, но в чем-то вы будете совпадать, и вам будет очень комфортно, очень легко вместе находиться с этими людьми. Спасибо, Людмила. Записываем эти два момента в нашу копилку. Видение и базовые знания, необходимые для развития. Накидываем дальше. Я пока смотрю то, что нам пишет Роман в чате. Татьяна, присоединяйтесь. Мы начали, начали рисовать портрет сильного партнера, поэтому тоже включайтесь в нашу работу. Активный, коммуникабельный, пишет Роман. Если же слепой будет вести слепого, то непременно оба падут в яму. Да, абсолютно верно. Это как раз к тому, что нужно иметь видение. Активный, коммуникабельный. Да, наш с вами бизнес, он связан с общением хотим мы этого или нет, связан с общением с людьми. И здесь мы проявляем свои коммуникативные навыки, развиваем эти коммуникативные навыки, учимся выстраивать отношения. И одним из бонусов этого бизнеса является наработка навыка по выстраиванию долгосрочных отношений. И в нашем сегодняшнем мире это очень ценное качество, потому что все стало очень короткое, все стало скоротечное, молодежь, подрастающая в очень большой части, разучаются просто общаться, потому что у нас все уходит в гаджеты, и мы общаемся с экраном компьютера и телефона, да. И выстраивание отношений становится очень важной составляющей роста и развития, а в нашем бизнесе может преуспеть человек только тот, который умеет или хочет научиться выстраивать долгосрочные отношения. Это будет огромным подспорьем, в принципе, во всей его жизни, потому что этот навык нужен для, и для семьи, и для дружеских отношений, и для любых других отношений, которые мы выстраиваем в жизни. Умение, навык выстраивать долгосрочные отношения, умение дружить, если говорить по-простому. Поэтому, Роман, то, что ты предложил, активный, коммуника, активный коммуникабельный, записываем в характеристики нашего сильного партнера. И, конечно же, активный, это деятельный человек, человек, который делает. Это человек, который не просто сидит, слушает, внимает, потребляет. Это человек, который проявляет инициативу, это человек, который действует, который проверяет гипотезы и человек, который действительно много делает, согласна, принимается. Дальше, какой еще, кто еще, как мы еще можем охарактеризовать сильного партнера? У нас я вот можно, да? Конечно. Я для себя поняла, что... Мы, ну, важное качество – это умение донести информацию, вот, ну, то есть вовлечь человека. И не просто вот информацию о продукте, нам сейчас важно именно знание маркетинг-плана. Что же да. здесь человек может как заработать, что получить и что конкретно ему нужно делать. Да. Вот умение это донести, и чтобы человек загорелся и захотел пойти именно ну, ко мне в нашу компанию. Угу, угу. Наталья, спасибо большое. Я так понимаю, у тебя это понимание появилось в процессе подготовки уже к своим встречам, которые ты планируешь проводить. И здесь абсолютно согласна с тобой. И я разделила бы здесь выделила бы два момента. Первый момент – это знание, да? То есть для начала нужно хотя бы разобраться, разобраться в бизнес-предложении. Вот если Людмила сказала разобраться в продукте и в работе с клиентской базой, то вторая часть нашего бизнеса, это разобраться с бизнес-предложением, понять вообще, из чего оно состоит, что в нем есть. Это и для себя нужно, для того, чтобы свои цели выстроить, для того, чтобы понять, куда я движусь, да? хотя бы даже для этого нужно это понять. И, конечно, для того, чтобы это дальше доносить, дальше рассказывать и вовлекать. Вторая часть здесь из того, что ты сказала, я бы выделила как раз вот умение преподносить то, что ты называешь, да? то есть недостаточно просто знать, необходимо еще транслировать. И вот здесь вот мы с вами, достаточно многие хромают в этом вопросе, потому что мы можем во всем разобраться, мы можем все знать, мы можем знать, какой у нас прекрасный продукт, мы можем знать, какой у нас прекрасное бизнес-предложение, но у нас рот закрыт на замок, и мы об этом никому не рассказываем. Никому мы об этом не говорим, нигде мы это с вами не транслируем. Вторая важная составляющая того, о чем ты сказала, Наталья, это транслировать то, что мы предлагаем. Говорить, показывать, доносить то, то что у нас с вами есть. И это и касается и продукта, это касается и бизнеса. Доносить. И недавно... Ну, относительно недавно, слушая один из обучающих семинаров, там речь шла о вопросе воспитания. И меня прямо очень тронула эта идея, которая там прозвучала. Если вы слушали, смотрели семинары Шалвы Монашвили, его сына, то вы, скорее всего, это тоже с этим встречались, этой идеей. Идея заключается в том, что мало быть... Например, трудолюбивым, да, то есть у нас есть качество как трудолюбивый, но нужно еще уметь показывать это, транслировать наше трудолюбие тем же, например, детям. То есть какой он приводит пример? Он приводит пример. Родители пытаются, при, скажем так, привить трудолюбие своим детям и Аргументируют эти тем, что вот, вот смотрите, мы же трудолюбивые, да, то есть мы много трудимся, делаем для семьи очень многое, почему дети не вовлекаются в наши общие дела. И когда начали разбирать ситуацию, когда начали разбирать этот вопрос, то возник вопрос о том, а как ваши дети видят ваше трудолюбие как это выглядит для ваших детей если вы уходите в 8 утра на работу и все в 5 часов вечера приходите например там или 6 вечера или уходите в 7 утра приходите в 7 вечера для ваших детей это не выглядит как трудолюбие это выглядит как мои родители отсутствовали 12 часов они не видят то, чем вы там занимаетесь вы да вы можете им рассказать да вы можете там сказать что я работала зарабатывала деньги но они этого не видят и а, поэтому там была рекомендация берите своих детей на работу показывайте что вы делаете и так далее то есть чтобы э, дети видели вот, с, сам процесс э, труда и меня это просто вот, для меня это был инсайт то есть э, э, люди видят по-другому то что мы делаем и когда мы говорим о нашем предложении, когда мы говорим о том, что у нас есть, у нас может сложиться точно такая же ситуация. У нас есть великолепный продукт, у нас есть великолепное бизнес-предложение. И мы считаем, что все окружающие и так знают о том, чем мы с вами занимаемся и какое у нас замечательное предложение. Не знают. Они знают, что вы чем-то там занимаетесь. Они знают, что, ну, в крайнем случае, они могут знать, что вот здесь вот можно купить духи хорошие и это может быть все, что они знают про нашу с вами деятельность, понимаете, поэтому умение транслировать, доносить вот этот навык, не только умение, но и активность в этом, то, о чем Роман написал, да? быть активным, делать, транслировать, рассказывать, показывать, это мы можем делать и в офлайн, и онлайн, то есть эти технологии, они одинаково работают и при живом общении, и при живых обычных контактах, и при работе в интернет. Нам важно научиться транслировать. И Вадим проводил занятия, дал домашнее задание. Единственный, кто выполнил домашнее задание, это Наталья Куликова. Записала видео, выложила его. Отличное видео, Наталья, прямо вот... Молодчина, и я понимаю, откуда этот навык взялся. Этот навык взялся из курса «Первые деньги», где мы начали делать видеоролики. Так ведь, Наталья, да? Ноги-то оттуда растут. Точно, я так я так боялась камеры. И вот мы там-там начинали, когда первые отзывы делали, создавали. И потом мне, мне это все зацепило, меня увлекло. Я стала потихонечку-потихонечку вникать. Сейчас мне это очень нравится. Спасибо, Наталья. Да, и поэтому, когда я говорю про курс первые деньги, это очень многогранный курс. Несмотря на то, что мы создаем базу клиентов, мы учимся работать с клиентами, но мы осваиваем все те навыки, которые нужны для работы с командой в дальнейшем. Все то же самое, только мы будем транслировать другие вещи, только мы будем говорить о другом, а все навыки они остаются абсолютно те же самые. Вот, поэтому курс Первые деньги – это часть пути, чтобы к вам начали приходить сильные партнеры. Еще раз хочу на этом сделать акцент. Здесь мы с вами осваиваем навыки, которые необходимы для того, чтобы к вам однажды начали приходить сильные партнеры. И поскольку у Натальи этот навык уже был, она его отработала ранее по созданию этого видеоролика, даже хотя бы в технической части, да, то для нее это стало проще, легче. Она это сделала быстрее, она не задумывалась, а как мне это сделать. И, пожалуйста, привыкайте к тому, что если вы хотите сильных партнеров в своей команде, вам нужно привыкать к, видео, к созданию видеоконтента. Его нужно начинать создавать по любым поводам. И, Людмила, ты на прошлой встрече как-то сказала очень хорошую фразу. Мало просто приходить на занятия с больнацами, на вот эти понедельничные встречи. Очень важно самой начать их проводить со своей командой. Это действительно очень важно. И можно начать собираться по разным поводам. Просто вопрос ответы просто какую-то взять темку по продукту, взять какую-то темку по работе с клиентами. Вот предновогодние праздники, то есть эту тему затронуть. Любую тему можно взять, но начать проводить встречи со своим партнером. Для чего? Для того, чтобы начать говорить, начать рассказывать, начать э, нарабатывать речь, э, выстраивать речь. Это тоже не сразу приходит. Привыкать к камере, привыкать к себе в этой камере и создавать контент, который вы будете дальше распространять, на который в дальнейшем будут приходить сильные партнеры. Выстраивать долгосрочные отношения. Выстраивать долгосрочные отношения, абсолютно верно. То есть это все работает, то есть, здесь очень много плюсов, и это очень это работает многопланово. Да? То есть вы себя тренируете, вы себя взращиваете в новых навыках и с людьми выстраиваете отношения, вы с людьми выстраиваете контакт. Поэтому Я транслировать... Я да. хотела спросить, получается вот этот вот видеоролик, который, допустим, это вот Наташа создала там, его можно и посылать, ну вот это, ну, кандидатам или кому-то там, да? Не только просто вот мы вылож, она выложила вот задание, а его еще можно и это, посылать, ну вот, своим Можно, людям. можно. А в связи с этим у меня рекомендация. Наталья, у тебя же есть контактные данные в твоем ролике, да? Твои контакты же в ролике есть? Да, там есть в конце мультфильма. Отлично, да. Хорошо, это важно. То есть в ваших материалах должны быть ваши контактные данные, чтобы с вами можно было связаться. Потому что если действительно ваш ролик завирусится, его будут распространять, его будут пересылать, очень высокая вероятность, что по этим контактным данным к вам придут какие-то люди. Именно поэтому я еще раз говорю, да, вы можете использовать чужой контент, да, вы можете пересылать чужой контент, но вы пиарите чужого человека, вы создаете бренд для чужого, для другого человека, не для себя. Поэтому я топлю за персональный, за личный контент, аудио, видео, текстовый и так далее. Создавайте свой контент, развивайте свою личность, развивайте свой бренд, выстраивайтесь, позиционируйте себя. А использование чужого материала – это допустимо для новичков. Новички могут использовать материал, потому что они еще пока свой не создали, пока сами не разобрались но хочется продвигаться, нужно вовлекать и так далее. Нормально, можно. Но сильные партнеры придут на контакты, которые указаны в этом видео. Не на вас. Потому что вы пользуетесь чужим контентом. Вы продвигаете кого-то другого в этом контенте. Имейте это в виду. Это так работает. Сильные партнеры не приходят на чужой контент, как бы вы этого не хотели. И третий, и, и третий момент, который, вот Наталья, я бы вытащила из uh, твоего предложения, это навык вовлекать, потому mm -hmm. что uh, вовлечение – это не просто рассказ, это не просто дать информацию. Вовлечение – это гораздо больше. И мы, когда с вами работали в курсе «Первые деньги» еще по бизнесу, самый первый курс, да, если помните, мы с вами тогда говорили об этом. Вовлечение – это импульс. Это импульс. И Мы с вами поэтому говорили, звонки не делаются сидя, звонки делаются только стоя, потому что вам нужно дать посыл, вам нужно дать эмоции, вам нужно дать энергию для того, чтобы вовлечь. Вовлечение происходит на эмоциональном уровне. Если вы сами горите, если вы сами вовлечены, если вы сами заинтересованы, вовлечете вы другого человека. Если вы испытываете чувство страха, сомнений, опасений, вы вызовете ровно такие же чувства у него. Поэтому вовлечение – это гораздо больше, чем передача информации. Вовлечение – это наша с вами попытка человека сдвинуть с места, сделать так, чтобы он посмотрел на ваше предложение вашими глазами, заинтересовался и захотел попробовать, и захотел двигаться вместе с вами, чтобы он вовлекся в ваше предложение. И навык вовлечения – он тоже тренируется он тоже нарабатывается, и этому можно научиться, и этому стоит научиться, если вы хотите вовлекать сильных партнеров. Есть такая фраза, что никто не любит унылых людей, да, никто не хочет общаться с унылыми людьми, никто не хочет У -у -у. общаться с людьми, которые постоянно жалуются, которые чем-то вечно недовольны. Мы тянемся к людям, которые оптимистичны, которые уверены, которые uh, знают, куда идут, могут uh, и могут поделиться этой своей силой, энергией уверенностью. Мы тянемся к таким людям. И если вы хотите в своей команде таких людей, нам нужно самим такими стать и быть уверенными, сильными, вовлекающими, позитивными. Вот, то есть вот три таких момента можно взять в копилку из того, что сказала Наталья. Наталья, спасибо тебе большое. Движемся дальше. Еще, какой он сильный партнер? Ну, так, почитаю, что пишет Роман. Обучаемый, желающий и могущий передать свои знания и навыки. Спасибо. Роман, тоже очень важный момент. Это человек, который постоянно обучается, развивается. Сильный партнер ⁇ это тот, который постоянно развивается и обучается. Это правда. Он никогда не останавливается в процессе развития и обучения. Он всегда движется вперед. Он всегда ищет что-то новое. Он всегда исследует что-то новое. Он пробует что-то новое. И он всегда находится в процессе развития. Желающий и могущий передать свои знания и навыки. Да, это человек, который научился передавать знания и навыки. Это человек, который готов это делать, готов работать с людьми, готов обучать людей, готов помогать им, готов передавать свои знания. У него есть что передать, и он готов это передавать, и он это делает. Да. Да, Рама, согласна, спасибо. Что еще? А как это правильно сказать? Ну, вот постоянно он ну, действует, действует, что-то, ну, не сидит. Сегодня пообучал, завтра. Деятельный, да, а да, это... да, да, деятельный. Это человек, который делает, это человек, у которого не останавливаются то есть он не останавливается на словах, он не останавливается на том, что он просто узнал. А Есть огромное количество людей, которые знают много информации, они знают, как это должно быть. Они могут тебя, тебе рассказать, прочитать многочасовую лекцию о том, как должно быть, но у самого этого человека этого нет, потому что он ничего не делает в этом направлении. И а, можно ли назвать такого человека успешным, который много знает, но ничего не делает? И как результат, у него нет а, достижений. Еще это ставит цели и достигает их. Ставит цели и достигает их. Ставит цели, это важно. Поэтому мы с вами в следующий раз будем говорить о целях на 2023 год. Это человек, который знает, куда движется. Он ставит цели. И человек, это человек, который адекватно относится к своим целям. То есть а, он ставит цели. Есть разные технологии постановки целей, и есть такие методики, когда цель заведомо ставится завышенной. Да? И здесь есть второй момент. Когда люди не достигают цель, они говорят, О, ну это значит не для меня, или у меня это не получится, не получилось, сдаются и уходят. Но человек, если мы говорим про сильного партнера, это человек, который не отступается. Даже если он не достиг цели в обозначенные сроки, которую он хотел, он не отказывается от цели, он просто удлиняет срок достижения этой цели и все равно к ней движется. И ничего в этом страшного нет. Когда мы с вами занимаемся планированием, когда мы ставим цели, здесь очень важно, есть, есть один такой нюанс. Очень важно составить план по достижению цели, но... Нам с вами нужно сразу продумать, а что мы будем делать, если пойдет не по плану. У нас должен быть план на случай, если план номер один не случится, не, не сработает. У нас должен быть план номер два. И это вас убережет от того, чтобы вы расстроились, опустили руки и перестали делать. Потому что когда ты понимаешь, что у тебя план не срабатывает, а у тебя нет запасного плана, у тебя нет второго варианта развития событий, то ты останавливаешься, ты можешь просто остановиться. Для того, чтобы ты не остановился, у тебя должен быть запасной план. Во-первых, ты себе должен допустить, что план не сработает, такое может быть, потому что, когда мы начинаем реализовывать то, что мы хотим, мы сталкиваемся с действительностью, и действительность, в большей части оказывается совсем не такой, как мы себе представляли. Именно поэтому я всегда говорю, когда вы что-то хотите сделать, вам нужно как можно быстрее столкнуться с действительностью. Вот вы составляете план, например презентации или вот а, с видео да, в том, же, в том же варианте с Натальей. Наталья говорит, ты куда-нибудь это выложила? Нет, говорит, еще никуда не выложила, я хочу записать все видео. Нет, не надо ждать, когда ты запишешь все видео, записала ролик, выложила, пусть работает, пусть люди смотрят, ты посмотришь на реакцию, работает, не работает, посмотришь, какие есть отзывы, что-то поменять, добавить, ты получишь отклик, обратную связь от э, реальности и уже... Следующее видео ты можешь писать с учетом этой обратной связи, то есть ты что-то можешь корректировать. Если ты будешь ждать, когда ты запишешь весь курс там свой, который ты запланировала, у тебя выход в люди отложится надолго. А может оказаться так, что во, всей этой, во всех твоих материалах, которые ты готовишь, будет какая-то одна общая системная недоработка, и тебе придется все это переделывать. Тебе нужно будет все это передумывать. Может быть, это вообще не сработает. Может быть, нужно как-то по-другому, может, еще что-то. Поэтому если есть какие-то идеи, как можно быстрее столкнуться с реальностью. Появилась идея, как можно быстрее ее вывести в люди, ее опробировать, ее попробовать делать как можно быстрее, потому что может получиться, что не сработает. Я этот, этот опыт получила. За очень хорошую цену с открытием академии. Мы, у нас был очень долгий подготовительный этап. Мы практически год готовились. Год там все выстраивали, настраивали. Ла -лала -лала. И когда мы вышли в люди, я вдруг увидела, что очень многие составляющие этого, этой системы, которую мы создали, не работают. Было потрачено время, были потрачены деньги, были потрачены силы для того, чтобы получить такой вот результат. Поэтому не оттягивайте встречу с реальностью. Сократите этот период как можно меньше. И не стремитесь к тому, чтобы сразу сделать прямо идеально. Вот этот перфекционизм надо убирать, потому что мы думаем, что это недостаточно хорошо, это еще вот можно улучшить, улучшить всегда можно. Вот как выучилась у вас какой-то первый вариант реализации вашего материала, все, запускать его в работу. Может оказаться, что вам не нужно ничего улучшать, потому что оно и так работает. А может оказаться так, что вы увидите, что это вообще не работает. И вы не будете на это тратить время свое и силы. Поэтому все идеи нужно как, быстро, как можно быстрее сталкивать с реальностью, проверять ее в действительности. Вот это вот как раз по поводу целеустремленности и постановки целей. Это обязательно, это даже не обсуждается, если мы говорим про сильного партнера. И здесь нужно быть очень гибким в этом вопросе, быть готовым менять все, не быть жестким. Хорошо, отлично. Еще что? Что еще? Эх, Наталья, зависла что-то у Натальи, что-то хотела сказать или нет? нет. Да нет. нет. Хорошо. Так, ну что, мы иссякли, да, пока на данный момент? Тогда я обращаюсь к тем, кто будет смотреть записи нашу встречу. Добавьте, пожалуйста, в наш портрет сильного партнера те качества, навыки, которые вы считаете, что в этом портрете обязательно должны быть. Можете написать в комментариях к этому видео, можете написать в нашем командном чате. То есть где-то напишите, выскажитесь о том, чтобы вы еще добавили в портрет сильного партнера. И это все, то, что мы с вами набросали, это как раз то, что, над чем нам самим нужно работать. Вы можете прямо по пунктам все это взять и расписать, что, в каком, то есть, насколько развит у вас этот навык. Можете прямо проанализировать, поставить себе оценки от единички до десяти и посмотреть, что вам нужно развивать для того, чтобы усилиться. Где вам нужно усиливаться? Чего не хватает? Где недоработка? Над чем работать? И План, который вы будете выстраивать на 2023 год, как раз можно и выстраивать его, исходя из того, в чем вы хотите усилиться, где вы хотите поработать над своими навыками, что вы хотите, чтобы приблизиться к портрету сильного партнера или стать этим сильным партнером. или становиться все сильнее и сильнее. Тут же нет практически предела для развития, да, потому что мы еще только с вами начали набрасывать эти характеристики, навыки, а список там получится достаточно большой, если мы будем двигаться дальше. Составить план роста. Да, да, да Людмила, составить план роста. Составить план роста своего развития. И в заключении я хотела бы вернуться к тому промо, которое у нас с вами есть, потому что я не хочу, чтобы у вас сейчас возникло ощущение, ой, я не сильный партнер, это промо не для меня, я ничего в этом направлении делать не буду. Нет. Задача разговора про сильных партнеров была совершенно не об этом. Я просто хотела, чтобы у нас с вами еще раз сформировалась картинка того, кем мне нужно быть, чтобы ко мне в команду приходили сильные люди. Потому что если мы говорим про сильных партнеров, то они приходят, как я уже говорила на конференции, они приходят либо на равных, либо на тех, кто сильнее. Иллюзия, что я вовлеку человека, который сильнее меня, и он сделает мой бизнес, это иллюзия на сегодняшний день. Такое возможно, такое возможно, я не исключаю. То есть может так получиться, что вы из теплого круга кого-то вовлечете. Это возможно сделать только из теплого круга. И это возможно в том случае, если у вас с этим человеком выстроены хорошие человеческие доверительные отношения, то есть он может подключиться к вам в команду не благодаря вашему профессионализму, а благодаря сложенным вашим человеческим отношениям, то есть только потому, что вы человек хороший, ну, вот так вот, если утрировать, такое возможно. И это будут единичные случаи, то есть из этого нельзя сделать систему, из этого нельзя сделать системный рекрутинг. Это как раз, вот, когда мы говорим про удачу, это вот будет как раз тот самый случай. Но если мы говорим про системное вовлечение сильных людей, то это будет уже не только теплый круг, это будет и работа в онлайн, это вовлечение людей, которых вы, вы не знаете, и они вас не знают. Да? В этом случае вы можете вовлечь только равносильных или тех, кто слабее вас. Ну, слабее в навыках. И, то есть, не, это не умоляет, это не, не плохие там люди или еще что-то. Просто они находятся в пути а, к этому сильному партнеру, где-то чуть а, ну, подстали от вас, скажем так. То есть вы впереди идете, вы можете чему-то их научить, вы можете им что-то дать. Тогда они могут прийти к вам. Их можно вовлечь в вашу команду. И Поэтому, если возвращаясь к этому промо, у меня посыл такой. Два момента. Первый момент. Если вы работаете с теплыми контактами, вы работаете вживую, то проработать всех тех, кто есть в вашем окружении из этой целевой аудитории, из сетевиков, сделать им предложение. Для чего? То есть вы достигнете как минимум цель минимальную цель, да? Цель минимум. Что это? Вы потренируетесь вовлечение. Вы научитесь рассказывать про бизнес или начнете учиться рассказывать про бизнес предложения. Вы соберете обратную связь. Вы получите какой-то ответ. Если вы получите аргументированный ответ, то это будет вообще чудесно. То есть если положительный я не рассматриваю, да, это вообще прекрасно, замечательно, чудесно, будете дальше работать. Если будет, будут отказы, попросите аргументировать отказы для того, чтобы понять, что нужно докрутить в предложении для того, чтобы оно начало работать. Вы заявитесь о том, что вы занимаетесь здесь именно бизнесом, потому что те, кто находится в Ламбре, это не обязательно люди, которые занимаются бизнесом. Здесь очень много потребителей, здесь очень много, которые просто что-то подрабатывают на продажах, но если мы говорим про сильных партнеров, сильные партнеры приходят только на тех, кто целенаправленно занимается именно бизнесом, развивает группу, строит группу, работает с этой группой, создает команду и так далее. То есть вам нужно себя позиционировать и развивать именно в этом ключе. Это задача, это такая цель меню. Ну и цель максимум может получиться так, что кто-то из ваших людей, которым вы делаете предложение, как раз находится сейчас в поиске, и вы поймаете этот момент, потому что время такое, что находятся люди в поиске. И ваши предложения будут рассматривать серьезно. И есть шанс кого-то вовлечь. Это если мы говорим про живой круг, про живое общение, про офлайн. Что касается онлайн, что касается системного выстраивания работы по вовлечению сетевых партнеров в свою команду, здесь я боюсь, что вы просто уже не успеете. То есть, чтобы целенаправленно выстроить систему именно с точки зрения участия в промо, вы можете не успеть. Потому что это долгая работа, как Наталья говорит, это правда долго. Во-первых, нужно начать себя позиционировать, это нужно начать выкладывать, это нужно рекламировать, продвигать и тем самым собирать. Можно это делать через социальные сети, но это не быстрая история. Не быстрая история. Поэтому, с точки, с точки зрения участия в промо, можно поработать с теплым кругом, это вот моя рекомендация в этом смысле. Я вам рекомендую это сделать, рекомендую попробовать себя, потренировать себя, не привязываясь сильно к результату, то есть не, чтобы не было потом, что вы себя будете корить, ругать и так далее. Воспримите это как обучающий, развивающий процесс, который даст вам очень много интересной информации для дальнейшего роста и развития. Отнеситесь к этому так. Если будет положительный результат, это будет просто чудесно. Но ну, это будет вам как бонус такой. Вот. Поэтому по поводу промо я, вот у меня такая рекомендация. И используйте этот момент, это время. Мы 2023 год будем весь год в эту сторону смотреть. В сторону рекрутинга, в сторону усиления, в сторону развития. Используйте этот момент, чтобы включиться в этот процесс и начать в этом направлении двигаться. Начать в этом направлении двигаться. Начать развивать свой личный бренд. Развивать себя как сетевого предпринимателя-профессионала. И позиционировать таким образом себя на рынке. Продвигать, показывать, демонстрировать. И здесь мы снова упираемся в видеоконтент, персональный, индивидуальный, личный ваш, с, с трансляцией вашей, вашего профессионализма. Это вот как конечная цель. Это то, что работает лучше всего, если мы говорим о привлечении сильных партнеров. Видеоконтент, транслирующий ваш профессионализм. Это то, к чему надо стремиться, это то, в чем нужно тренироваться, это то, в чем нужно расти. Хорошо, загрузила да. я вас. Ну вот я этот раз рассмотрела, как программу минимум вот трех приглашает, чтобы еще 500 рублей это, ну какой-то стимул чтобы был. Вот и если приглашаешь кого-то, то сказать, вы ну, давайте поставим себе задачу минимум вот три троих в месяц приглашать. Ну и, ну и, разумеется, приглашать, но и этот месяц с ними работать, а не просто подписать, а как-то все равно взаимодействовать, создавать долгосрочные отношения. Угу. Отличная цель, Людмила, отличная цель. Я прям тебя поддерживаю в этой цели. Если вы только стартуете в рекрутинге, если вы только начинаете работать в этом направлении целенаправленно, да, то поставить себе задачу и поставить своим новичкам задачу попасть в рейтинг – это вообще отличная задача. Для них это не очень сложная задача, то есть это не 30 человек в течение месяца подключить, это всего-навсего 3 человека подключить. Да? И здесь можно подключить и на потребление, и на бизнес, и на все что угодно. То есть размер закупки не имеет значения абсолютно. И это прекрасная цель для того, чтобы начать прокачивать свой навык рекрутинга. Очень прям поддерживали, днем. отличная идея. Хорошо, тогда давайте будем с вами сегодня завершать нашу встречу. И у меня, как всегда по традиции, просьба к вам и тем, кто будет смотреть записи в том числе: напишите, пожалуйста, по итогам нашей встречи в командном чате ваши инсайты, открытия, выводы, то, что вы для себя решили. Поделитесь, с чем вы Вышли с сегодняшней встречи. Вот у меня к вам такая просьба, как обычно. Ну и в заключение я желаю вам всем продуктивной недели декабря, которая у нас с вами сегодня стартует. Это последняя полная неделя декабря. Девочки, мальчики, Вообще, представляете, как время проносится просто молниеносно. Это просто невероятно. И у нас с вами 2022 год заканчивается. Я в шоке, если честно, от того, как быстро все проносится. И последняя полная неделя, отрабатываем ее по полной. На следующей неделе у нас там уже хвостик, там уже начнутся предновогодние хлопоты все. Да? То есть это будет уже немножко другое настроение, там уже мы будем дорабатывать то, что чуть-чуть не получилось, называется, и начнем смотреть 2023 год уже, уже начнем. Поэтому продуктивной вам, плодотворной недели, вовлекайте в бизнес, в продукт, в игру, у нас много во что можно вовлечь, и получайте от этого удовольствие. Это я вот вам желаю. Все? Спасибо. Тогда пойдемте работать. Всем пока. Спасибо всем. До встречи.